Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант и преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы все переживаем совершенно необычный период, который не имеет аналогии в современной истории. Меняется мир, и вместе с ним трансформируется мировая финансовая система, меняются сами способы зарабатывания денег. Как не прогореть, не растеряться в эпоху кризисов, а сохранить и приумножить свои финансовые активы? Кто-то надеется услышать, что в будущем ситуация поменяется к лучшему, а кто-то может заранее подготовиться к возможному неблагоприятному развитию событий. Но можем ли мы повлиять на будущее? И есть ли чудодейственное средство от бедности? Во все времена, в эпоху перемен, люди обращались за помощью к астрологам, просили сделать прогноз, чтобы действовать осознанно, а не пытаться вслепую реагировать на внешние вызовы. И в этом видео я расскажу вам о приеме, которым вы уже сейчас можете воспользоваться и начнете создавать свой собственный фундамент вашей финансовой безопасности. Но сначала я хочу пригласить вас на бесплатный мастер-класс «Ваши ключи к богатству» по Бадзе, Фэншуй и Цимэнь Дунзя, на котором вы получите еще три техники для усиления денежного потока – да, свои возможности откроют вам фэн-шуй, астрология бадзи и искусство цимэнь-дунзя. Ссылка для записи на мастер-класс в описании под этим видео. А сейчас обещанный прием для повышения финансовой удачи. Первое, что нужно сделать, это признать, что у вас в подсознании сформирован определенный денежный потолок, выше которого вы не прыгнете и который не дает вам зарабатывать больше, чем этим потолком установлено. То есть это проблема ментальная. Наши мысли не дают заработать большие деньги. И эти мысли можно исправить. Чтобы стать богатым, надо сначала почувствовать себя богатым, научиться визуализировать, представлять себя окруженным предметами роскоши, сродни с этими мыслями, научиться себя вести и думать, как это делают богатые люди». Ну и, конечно, привлекать возможности метафизики. Я вам предлагаю для начала очень простой ритуал. Можно в день со своей звездой богатства отправить посыл во Вселенную, произнося денежную мантру или аффирмацию. Ну или просто загадать денежное желание. Лучше, если вы это сделаете на улице, подняв голову и обратившись к небу. Но можно делать и дома, стоя у окна. Вы можете выбрать аффирмацию из списка, которые вы видите на экране, либо взять любую другую, которая, возможно, больше соответствует вашему ментальному настрою. Главное – это поверить в то, что вы – часть Вселенной, полной безграничных возможностей. Настраивайтесь при этом на позитивные перемены. Искренне в них поверьте и скоро ваша реально ощутимая денежная удача будет в ваших руках. Какие дни подойдут для выполнения этого ритуала? Если ваш господин дня огонь, то выбирайте дни с энергиями металла, энергии денег для огня. Для господина дня земля нужно выбирать дни воды. Для господина дня металл Денежными днями будут те, в которых будут в небесных стволах или земных ветвях символы дерева. Для господина дня вода нужен день с энергиями огня. А для господина дня дерева в дне обязательно должны быть энергии земли, которая представляет деньги для дерева. Это очень легкая практика, но тем не менее эффективная для того, чтобы сонастроиться со своим денежным потоком, со своей денежной энергией. И этому будет способствовать правильно выбранная дата. А на сегодня это все. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Ваши ключи к богатству» по Бадзи, Фэншуй и Цимэнь Дунзя, на котором вы получите еще три очень сильные техники для усиления денежного потока, для привлечения денежного потока. Ссылка на этот мастер-класс под этим видео. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.